Доброе время суток. Как я и анонсировала, мы начинаем наше интервью, наш прямой эфир с Александром Болиным. Это уже стало нашей хорошей традицией. Мы говорим о теме здоровья, о здоровом образе жизни и в данном случае о концепции здоровья. О концепции здоровья компании «Аврора» и Александр Вместе со мной, значит, мы говорим на тему концепции здоровья. И вот каждый пункт из пяти. А мы их проходим да, более детально. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотя у нас такое солнышко светит после дождя сегодня, что прям все залито солнцем, поэтому меня видно, наверное, как в тумане, да? Ну да, да, есть такое. Угу. Это солнечный свет, свет да, падает в окно, и да. Но главное, что меня видно. Да. Давай для наших слушателей, которые, да, может быть, не слушали наши предыдущие эфиры, мы коротко обобщим, да, вот скажи, пожалуйста, о вот перечисли, пожалуйста, все пять пунктов в концепции здоровья, да, и сегодня мы пойдем ко второй из них. Но у нас есть три пункта основные концепции здоровья, это предварительно, это наши мысли, еда и движение, то, что мы взять, должны взять под контроль. Но мы говорим о концепции здоровья, то, что касается еды. И тут есть пять основных э, пунктов. Это вода, водный режим наладить, очистка организма, питание, разбираться с питанием, защита организма. Ну, движение мы уже назвали. Вот это вот концепция, которую мы рассказываем на всех мероприятиях, потому что что-то, если у нас в организме неправильно, то что-то мы с этим не доделываем. Если мы не допиваем воды, обезваживание приводит к проблемам. Если мы не чистим организм, закисляется организм, у нас болезни, в кислой среде развиваются грибки, разиты и все прочее, и любые болезни. То есть надо ощелачивать организм, опять же, при помощи воды. Для этого надо разбираться с едой, убирать вредную и вечную еду. У нас это называется защита организма. Нам сегодня необходимо понять, почему, потому что мир меняется, все в этом мире меняется, что касается еды, что касается электромагнитных смог, лептонные поля, информационные. Все это меняется. Если мы не защищаемся, то мы становимся уязвимы. Ну а движение, у нас сегодня все знают, что движение стало меньше, потому что мы ездим на машинах, на лифтах, на эскалаторах, меньше-меньше и меньше стало двигаться. И, это и очень больше сидим движется. на работе, чем двигаемся, да. Верно. Поэтому, чтобы это не нарушать, мы используем концепцию. Мы вырабатываем новые правила в новом мире. Как себя вести, чтобы быть здоровым, оставаться в 21 веке здоровым, энергичным и оставаться здоровым до старости. В старости мы уже наблюдаем очень многих людей, это не, не секрет никакой, вы можете посмотреть, старческая походка, огромное количество болезней и медикаментов, и люди болеют действительно и доживают свой век. Так вот, чтобы не доживать, а жить, нужно соблюдать концепцию, то есть сделать привычными другие вещи, которые у нас будут сохранять здоровье. Все очень просто. Да. Как всегда, все гениальное просто. Просто это нужно знать и применять на практике. Для да, это просто на пути, и... да. Я э, э, говорю, что просто э, э, да, э, да, неделю назад... Прошли, М -м -м. Которые прошли эту концепцию, использовали на себе эти методики, э, приобрели эти привычки, и они делятся этим в интернете, то, что, собственно, делаем сейчас мы. М -м -м. Да. На прошлом интервью, неделю назад, мы разобрали а, первый пункт. Да, вы говорили о качестве воды, как ее определить и как ее сделать. И сейчас мы перейдем в интервью к нашему второму пункту: а клетку или организм нужно почистить? Вот расскажи, пожалуйста, конкретно, что имеется в виду, да, и что для этого нужно, и как это сделать. Ну, я буду говорить, что нужно мне для этого, поэтому, потому что мы сегодня видим в интернете огромное количество людей, которые рассказывают, что нам нужно сделать, и выбрать это очень сложно. Поэтому я буду делиться своим опытом, говорить, что делал я для этого. Ну, а люди, искать, скорее всего, они смогут тех ошибок, которые я наделал, не, не повторять, и, может быть, дойдут к этому быстрее, и их путь сократится в этом плане. Я начинал в свое время... Я не знал, что нужно чиститься. Я не знал вообще об очистке организма. Это было 20 лет назад. Я, когда мне исполнилось 40, я задумался о том, что у меня начинает отойти живот, и я начинаю поправляться. То есть я весил всегда 85, чтобы не ел, а тут дошел почти до 90. И я подумал, что надо что-то делать. А поскольку делать я не знал, что я вспомнил, что делали мои ну, бабушки, Соблюдал пост. Я думал, О, пост, наверное, не найдет". И первое, чего я начинал, это я соблюдал пост. Поскольку я соблюдал очень строгий пост, я похудел на 17 килограмм, и я нарушил функции своего организма, хотя я чувствовал себя прекрасно. Я был, ну, как в 16 лет я себя чувствовал. И я мог бы тоже рассказать всем, как это прекрасно, но это было первое впечатление. После этого, прошло несколько месяцев, я набрал 92 килограмма, то есть я поправился больше, чем был. И я чем? понял, что да. нужно теперь регулярно соблюдать пост, но я понимал, что что-то я делал не так. И я стал с этим разбираться. Потихоньку, пришло, при, пришли какие-то события, которые привели к тому, что надо было чиститься. Вернее, э, случилось так, что родился ребенок, и после прививки у нее начались проблемы со здоровьем, все э, врачей, врачи, всех... габ... есть, э, э, ты знаешь, да, УКЕ – это огромный город, где там ну, не, не больница, здание, а много-много зданий, целый город. И вот там целый комплекс, да. очень много исследований, которые мы проходили, и никто не мог ничего найти, ребенок не развивается, мышцы не развиваются, становится как молоко, вот так берешь, не чувствуется вообще. После прививки mm -hmm. это началось. И ни один врач не говорит, что это после прививки. И я понял, что надо самому разбираться с этим. Опять же, мне советовали сделать очистку. Я уже готов был все делать, потому что мы и с питанием уже начали меняться. Уже Nutrilite продукты начали давать, это Amway. И это как-то помогало, но не решало проблемы. Мы начали уже э, давать гомеопатию вместо лекарств, потому что невозможно просто было столько лекарств давать маленькому ребенку. Я понял, что мы его, ну, нельзя этого делать. И вот Начали гомеопатию, тоже это не решало проблемы. И когда предложили очистку, естественно, я прежде чем дать ребенку, я решил пройти на себе. И вот когда первую очистку я прошел, я увидел, чего мне не хватало. Очистка организма грамотная. Тогда это был коралловый клуб Коловада. Тогда это была очень простая, понятная очистка, и вот когда мы почистили с ней, вот тогда появился ее, пер... когда почистили, тогда появились симптомы к тому, что начало что-то восстанавливаться, и вот тогда после тех... только тогда мы начали разбираться с очисткой. Сейчас мы чистимся продукцией Авроры, потому что мир тоже не стоит на месте, что-то улучшается, что-то ухудшается, надо выбирать, и с тех пор я чищусь каждые полгода. Сегодня мне 60, у меня нет медикаментов в доме. Я не хожу к большинству врачей, которым раньше ходил. То есть я, ну, у меня даже страховки нету медицинской, а, потому что ну, не, по, по многим причинам, но и в том числе, потому что мне не нужно ходить к врачам. Я просто знаю, как решить практически любую проблему. Если только травма случится, может быть, мне надо будет пойти к врачу. Ну что ж, придется платить наличными. Но пока этого не случилось, с которые люди себе зарабатывают, они зарабатывают, нарушая эти правила, как правило. То есть, если они не допивают воды, с едой не разбираются, или не чистятся, или не защищаются, или мало двигаются, то начинается изменение в организме, и эти изменения приводят к болезням. Поэтому... Я перешел на концепцию очистка, одно из основных правил, то, с чего мы начинаем. Мы начинаем с детоксикации организма, подготовка к очистке. Один месяц мы проходим детоксикацию. Второй месяц очистились, третий месяц восстанавливаем систему, которая отстает в организме. А если есть уже какие-то болезни, следовательно, какие-то системы отстают. И какую-то систему восстанавливаем. В основном это иммунную систему, если у человека все вроде нормально. Вот. И мы видим изменения после этого. Мы видим, как человек отказывается от лекарств, которые много-долго принимал. И если у него были даже хронические болезни, то они постепенно начинают уходить. Некоторые болезни не уходят быстро, но практически все болезни уходят постепенно. И человек может жить без болезни, без лекарств и без врачей. Вот, вот что называется концепция. И вот с чего нужно начинать детоксикация и очистка, я для себя э, взял, вот этим я пользуюсь. Понятно. Смотри, еще много книг есть написанных, и почти все они называются э, «Вы не больны, вы зашлакованы». То есть организм, да, он бы и рад нам помочь, как бы, да, чтобы э, э, иммунная система интактная была, да. но он говорит, подождите, ребята, мне сначала нужно забалы эти разместить, то есть а с ними справиться. И когда он пытается с ними справиться, он теряет эту энергию, которая вообще-то должна идти на исправительные как бы работы, то есть э, на как бы да, вот чек организма, да, вот, где какие-то поломки, где какие-то неполадки, да, он все это делает сам, то есть иммунная система. Но так как она занята главным образом, э, значит, э, без айтикин, как вам сказать, э, значит, очисткой вот этих шлаков, завала, она не может просто пробраться туда вот к крайним таким вот точкам, да, потому что все зашлаковано, вот, и э, как бы да, то есть организм бы и рад помочь, но мы настолько его зашлакованы, сковали, да, вот, что он просто, вот, при всем желании, сказать, ребята, столько энергии у меня просто нету. Вот как-то так. совершенно, совершенно права, Санна, потому что и, и в этом плане очень много действительно и написано, и рассказано. Наш организм уникален, он способен к самовосстановлению. И он бы это делал, если бы действительно у него была возможность не расчищать завалы, о которых ты говоришь. То, что мы называем да, шлаками да. или другими словами, там, Токсинами. Да. Если бы он не тратил на это время, мы говорили в прошлый раз о воде. Только с водой. Дай организму правильную воду, ему надо. Помнишь, пять параметров мы говорили. Ему да, нужно да. сделать воду. Может быть, ты повторишь, для тех, кто не видел наше прошлое интервью, коротко буквально. Я повторю: ему нужно воду структурировать. Ему нужно воду сделать. Минерализированные. Минералы он будет брать с наших костей, с наших э, магний, с мышц будет брать, потому что из магния состоит мышечная ткань. Не все остальное, да, все, да, что не достается, будет брать. А воду мы пьем чистую, потому что мы не можем пить грязно. А чистая вода, в том числе и без минералов. Поэтому ему нужно взять минералы, чтобы допустить воду клетки. Ему нужно сделать воду мягкой, затратить на это энергию. Ему нужно сделать воду живой, отрицательно заряженной, потому что мы стоим да. затратить на жидкости, и это меряется это в милливольтах, есть прибор, и это, эти милливольты, он затрачивает нашу энергию, поэтому он вместо того, чтобы восстанавливать нас, он тратит время на переделывание еды и пищи, и плюс он тратит время на то, чтобы вот то, что у нас накопилось, понимаешь, воду и пищу надо еще, чтобы она да. впиталась, ну, усвоилась нами, да. а там у нас угу. накапливается того, что вот есть люди говорят, ой, это шаг, и это все сказки, человек начинает проходить очистку и теряет при этом 5-10 килограмм, а за это время веса да. нельзя потерять, потому что очистка 2-2 недели. За это время не вес уходит, а уходит именно то, что накопилось. И тогда люди да, видят, да. ну плюс, конечно, все параметры, это, это детское, это вот, такого не бывает. Но как только прошли очистку, и если, есть люди, которые заглядывают туда, они говорят, этого не может быть, чтобы у меня такое было, но оно было. Многие пугаются именно этого. Они говорят: "Ой, я сейчас начну пить, и с меня начнут проходить". А то, что оно в тебе живет, это тебя не пугает? То, что он тебя убивает, не то, что не пугает, он тебя даже убивает, как бы, да? То, пока жарный петух не клюнет, то человек с этим не хочет сталкиваться, как бы да. То есть разбираться в этом. Большинство болезней действительно закисленность организма и это э, грибковая в основном грибковая, но и большая часть, очень много паразитарных инвазий. Поэтому если да. мы на это не обращаем внимание, то мы будем лечить что-то другое, не зная, что с нашим организмом происходит. Почему половина болезней уходит на очистке? Потому что это и есть причина этих болезней. Вот. Но, да. повторяю, пока человек сам к этому не пришел, бесполезно ему говорить. Я тоже до 40 лет не чистился и ничего не делал. До 50 лет не чистился, я просто соблюдал диеты, что называется, ну, что мы делали. Это тоже своего рода очистка, но это еще не очистка. Нужно к очистке добавлять, если вспомнить старину, потому что мы думаем, что мы что-то выдумали. Нет, старину давали гвоздику, э, э, давали пить пижму, давали пить э, полынь, семечки. полынь. Да, детям давали горькие отвары, чтобы у них выходило то, что они хватают, они же не мы это делают. И это помогало им восстанавливаться. Потом это подзабыли, потому что появились врачи, а врачи говорят, это все как бы старина, это все неправильно, это все глупо, давайте мы вас будем лечить. Но да, да. есть очень простая математика, которую каждый третий классник, который до трех классов доучил, знает математику, может прочитать. 100 лет назад не было врачей столько, 50 лет назад у нас в городе было две аптеки, сегодня там 50 аптек, 100 тысяч населения так да, и есть. Да, не на тысяч, нас... И в этих аптеках что-то берут. Кто это берет? Здоровые люди? Здоровый человек в аптеку? Конечно Следовательно, чем больше врачей, тем чем больше медикаментов, тем больше больных людей. Это простая математика. Конечно. И если мы это понимаем, да, то да. вопрос не к врачам и не к миру. И не к тому, что происходит в мире, а ко мне. Я готов меняться вместе с этим миром, чтобы быть, жить на нормальных продуктах, чиститься да. и есть нормальную еду. или я готов идти в больницу, питаться лекарствами и в конце концов умереть, не дождавшись старости или в старости. Да. Если я готов на это, тогда надо идти в аптеку, надо слушать речей. Если нет, надо начинать делать что-то с собой. И самый простой способ это пройти очистку и посмотреть на результат. Самый простой способ. Да. Это ничего не поменяет в организме, не убьет организм, только лучше сделать. Но пройти очистку и сделать, посмотреть на результат и ответить себе на вопрос, надо мне это или нет, это самый простой способ. Сегодня у нас есть группы, в которых не просто можно прийти, очиститься, найти в интернете какую-то очистку и думать, правильно она или нет. Есть группы, в которых работают профессионалы, там очистится от 50 до 500 человек одноразово, и вы попадаете в группу, где вы можете общаться, там не, ты не мой человек, который не ни, ни вопрос задать ни ничего, там есть возможность общения, и там есть возможность получения всех э, пошаговых методик, то есть каждый день ты получаешь меню, что тебе кушать, что тебе делать, что принимать, как это делать, а если что-то вдруг не так, ты можешь задать вопрос и сказать, что у меня что-то э, произошло. То есть да. ты там полностью контролируешь, очистку правильно. Один раз прошел, это стоит недорого, ну это от 20 до 250 евро обычно стоит, но если за 20 евро, можно пройти очень четко под руководством профессионалов очистку. И после этого можно самостоятельно, правильно и не напрягать никого, и быть свободным. Самое главное в нашей жизни – это освободиться от медикаментов, от, от зависимости, которые нас, нас, нас делают зависимыми. Фармацевтика поставила это многомиллионная индустрия, которая нас будет делать зависимыми от себя. Всеми возможными средствами. Врачи сегодня служат фармацевтике. Любой поход к врачу закончится тем, что вы пойдете, получите рецепт и получите лекарства. Следовательно, надо думать, включать голову и говорить, я хочу туда или я хочу быть свободным от этого. Свободным на очистку, да. в группу записывайтесь, обращайтесь к Оксане, ко мне можете обратиться, мы покажем вам, как попасть в группу, поможем, и вы сможете очиститься, если вы смотрите сейчас, попробовать, сделать выводы и после надеяться на себя, а не на, не на нас, не на меня, не на Оксану и не на врачей. Да. Я да, тоже скажу, что я проходила эту чистку в мае месяце, да, а мы всегда делаем это при убывающей луне, да, чтобы все убывало, все шлаки, все э, токсины, и всегда первый раз, конечно, я рекомендую, а, да, и наши, э, значит, э, кураторы рекомендуют первый раз пройти в этом группе, потому что там есть минимум два чата, в котором э, чисто идет информация, да, то есть рецепты, зарядки, какие нужно делать, что нужно, зачем принимать, как бы, да, то есть советы, а, да. И второй чат – это информационный чат, где идет обмен информацией именно участников вместе с кураторами, как бы, да. Там ты можешь давать вопросы любые, выставлять свои меню, которые ты а, делаешь, спрашивать, правильно это или неправильно. То есть и всегда они чуть ли не 24 часа в сутки стоят, а, значит, эм... Ну, всегда готовы дать ответ, потому что некоторые у нас из Казахстана, да, кураторы, некоторые из России, некоторые а, из э, Германии, да, и разница в часах, она действительно делает то, что база часов в сутки э, ты можешь получить, да, вот круглосуточно тебе вот люди стоят э, на твоей стороне и готовы помочь тебе, да, если какие-то там симптомы, э, да, и как бы, да, Tat, да то есть советом и делом помочь э, если что-то возникает. А потом уже, конечно, когда ты первый раз э, все это прошел, все, э, вся переписка у тебя остается, и ты можешь не пользоваться в последующие разы и делать это самостоятельно. То есть это лучше всего, то есть вот такое проходить, да. Эм, и знаешь, я бы хотела еще сказать, что многие, допустим, мои знакомые говорят: ну а какие шлаки, и токсины, мы же питаемся правильно. Я говорю: ребят, но вы не понимаете, что а, даже в процессе метаболизма, да, то есть при процессе привания пищи, неважно, какая она хорошая, все равно выделяются шлаки. То есть, да, и вы ничего, ничего с этим не поделаете, даже если вы биопродукты и кушаете, все равно образуются шлаки. Хотите вы этого или не хотите. Это вот первое. Да? И второе, что, что люди не хотят просто верить, что э, в каждом человеке, по-моему, 95% населения да, Земли, есть э, грибки, так, э, значит, э, плесень, э, паразиты э, вот, э, в теле. Да? И говорят, ну как же, мы же тут в стерильном мире живем, в Европе, у нас тут все так стерильно, как бы, да? мы же моем руки, мы же так, я говорю, ребят, вы не понимаете. Да, вот, люди не хотят просто этого знать и этого принимать за правду, потому что это, ну, не всем подходит, скажем так, да, и опять же, это нужно взять ответственность за себя, за свои решения и за свою жизнь, а это предполагает все таки силу воли, как бы, да, и вот я, допустим, за то, чтобы профилактику делать болезней, вот, а некоторые или большинство людей, они все таки ждут, пока вот и жареный петух не клюнет, да, вот, и только тогда они начинают шевелиться и что-то делать, но легче-то и быстрее предупредить, болезни или какое-то недомогание, чем потом ее, значит, с ней бороться, скажем так. Ну, я думаю, что ты права в том, что да, многие там делают по-своему, но это нормально, для человека нормально идти своим путем. Поэтому неважно, человек понимает или нет, хочется этого понимать или нет. Это всегда, во-первых, видно, во-вторых, это легко проверить. Появились сопли, начался кашель, что это такое? Это слизь, организм пытается вывести, кашель – это слизь в легких, сопли – это слизь, которая пытается вывести через слизистую. У нас есть четыре выделительные системы при помощи дыхания, ну, при помощи мочи и кала основная, при помощи лимфонической системы, и слизистая. Если три не справляются, значит начинает слизистая выводить через слизь. Это все наши, то, что мы называем болезнями. Это по сути очистка. Да. Что делает э, с нами, э, когда, когда мы чистим, Врачи. что происходит? Организм а, okay. повышает температуру, чтобы вывести все из mm. нас через кожу через кризис. у нас начинает все течь и выходить из нас, что он еще делает? Он отбирает у нас, чтобы мы не мешали ему чиститься. Мы падаем с температурой mm -hmm. лежим. Организм чистится. Он отбирает у нас аппетит. Нам в это время кушать не хочется, нам вообще ничего не хочется. Мы болеем. И, в принципе, это та же очистка, только принудительная, принудительная, которую организм нам создает, когда мы долго не чистились. И мы это называем болезнью. Угу. Что мы делаем? Мы делаем то же самое. Мы начинаем выводить из организма, чтобы не доводить до вот этого, до, до состояния болезни. Мы начи... один так раз в полгода чистим, не лежим с температурой, не кашляем, не чихаем. Если начинается что-то, мы знаем, что пора чиститься. Вот. И, как правило, на полгода этого хватает при нормальном питании и при том, что мы пьем нормальную воду. Этого хватает на полгода. Вот. Поэтому нужна очистка или нет, каждый определяет для себя сам. Если удобнее чиститься так, лежать с температурой и ждать, пока все пройдет, то тогда это тоже можно делать. И ходить к врачу, чтобы он еще диагноз ставил, платить за это деньги. И, собственно говоря, уже... yeah, yeah, yeah. этот процесс, который потом будет нас заваливать нашу аптечку большим количеством медикаментов. Но чем больше медикаментов, медикаментов, тематика очень простая, чем больше у нас медикаментов, тем мы здоровее или тем мы более больны? Вопрос? Конечно. Потому Это что, как раз говорили, не... да, медикаменты одно лечат, другой калечат. И причем же ни один медикамент ничего еще не вылечил, они просто заглушают симптомы. При том, что еще и диагноз не всегда оставит правильный. Потому что человеческий фактор еще никто не отменял, как бы, да, и поэтому очень часто вот неправильный диагноз ставят и отличаются совсем от другого. Да, то есть человека рассматривают в западной а, значит, медицине не как э, в комплексе, да, как допустим, в, в традиционной, традиционной а, китайской медицине, да, то есть в комплексе, а смотрят на него как, вот, на как на машину, где можно запчасти просто вынять. Да, и заменить другими, там, допустим, бедро вынить, э, искусственным заменить, там, руку отрезать, прицепить новую, как бы, да, вот такую искусственную. То есть, вот э, человек, как будто вот из общественности состоит, то есть его не рассматривают в комплексе, да? И это самое страшное, потому что э, мы настолько, настолько идеально сделаны, да, вот мы же не знаем, что, допустим, каждую минуту в организме проходит 2000 химических процессов, на которые мы вообще не можем повлиять. Мы просто вообще мы даже не знаем о них. Насколько это сложный организм, да? вот минута и две тысячи химических процессов. Мы не можем их описать, как бы, да, то есть какую-то часть, может быть, малую, но это говорит уже о такой глобальности, да, и вот такую идеальную... Вот, даже, ну, пусть будет машину, да, вот, и мы ее просто гробим, да. Вот, когда мы покупаем Mercedes, или, там, какой-то Бентли, да, мы же не ухаживаем, там да вытираем, там потерли, там бензинчик залили, там потерли. Поч... А почему мы не делаем это для своего организма, чтобы предупредить, да, предупредить болезнь, вот, профилактику сделать, не допустить до поломки, скажем так. То есть мы смотрим больше за вещами, чем за собой, как бы, да, укажем за ним. И это просто печально в 21 веке, когда уже все таки сознание людей должно а, а, в сторону здоровья, здорового образа жизни а, вот, быть направленным. Мне так вот кажется. Совершенно верно. И поэтому вопрос, опять же, очень простой. Идти в сторону, то есть идти по этому пути, увеличивать количество медикаментов, увеличивать количество очисток при помощи, ну, вот, самой Природы, скажем так, чтобы нас чистила природа. Или начинать делать да. это самостоятельно, брать под свой контроль и не бояться болезней, и уходить от медикаментов. Уходить или идти к ним. Два пути. Да. Мы выбираем путь о мы уходим от медикаментов, и чем меньше у нас дома медикаментов, тем мы себя спокойнее здоровее чувствуем, и нам не надо к врачу ходить. Вот в этом это наш путь. Если вам наш путь интересен, то вот есть Оксана, есть я, есть много людей, которые этим занимаются, которые это делают, не рассказывают сегодня, вот как мы не рассказываем о каких-то посторонних вещах. То, что мы делаем с собой, то мы рассказываем. Более того, у меня уже и у Оксаны есть достаточный опыт, чтобы, ну, потому что есть люди, которые делали по нашим рекомендациям, мы их вели, вели, привели к результату. И, естественно, если вы хотите тоже прийти к результату, то с нашей помощью это будет быстрее. И э, короче путь будет, то есть меньше ошибок. Вот о чем я говорю. А лучше всего попасть в группу, где специалисты точно проведут правильно. То есть там ты вообще не зависит. Платил деньги, тебе все за эти деньги сделают. Весь путь пройдут. А потом это останется как аналог, как правильно делать дальше. Вот, собственно, что мы можем да, порекомендовать и предложить. да. Ей знаешь, многие тоже заинтересовались а потом говорят, ну, это стоит все-таки там, не знаю, там 80 евро, как бы, да, вот продукты, 50 Я говорю, ребят, ну неужели вам не жалко сейчас ваше здоровье инвестировать эти деньги? Ведь потом вам в три в 4, в пять раз больше нужно будет инвестировать, чтобы его поправить, это здоровье. Так почему же не предупредить это все, да? Как бы, да, как у нас говорят, эскупой всегда платит дважды, да? Вот, поэтому, мне кажется, здоровье это настолько... Um, настолько важно, настолько, да, вот «костба» по-немецки, да, что э, действительно, вот, как твоя страничка называется интернет да, здоровье не купишь, его можно только поддерживать, да, и укреплять. А поэтому, э, мне кажется, любые деньги, вот, э, э, как бы, да, все равно лишь бы оно надольше сохранилось, и э, быть подвижным и э, физически, и духовно, да, и, э, мне кажется, для этого никакие силы, никакие средства не жалко. Потому что потом, когда, опять же, тот же жальный петух клюнет, то тогда, да, придется платить и очень сожалеть. Горько, почему вовремя не обращали на симптомы тела, потому что тело всегда нам говорит, да, вот в виде симптомов, в виде боли, но мы всегда заглушаем их таблетками, да, и вот «ах, потом пойду качу, «ах, потом там то сделаю», и все потом, потом, да, но когда-то наступает период, когда уже дальше ждать некогда, да. И вот тогда, вот, да, позже всё тогда, люди задумываются, насколько здоровье важно и э, в нашей жизни. Да. в современном мире Но особенно деньги, деньги людей, Оксана мы не можем тратить это только они могут тратить поэтому мы не можем Конечно. говорить на что тратить поэтому мы говорим, что да. во-первых, мы тратим деньги на что? на, на концепции на воду мы покупаем воду ну то есть качество да. воды улучшает мы берем противопаразитарные там мы берем еду, которая нам не хватает в организм, концентрируем. И мы берем антиоксиданты антиоксиданты, Это да. те вещи, которые мы покупаем, вместо того, что мы отказываемся от некоторой еды, от той воды, которую Вредная мы пьем, мы отказываемся. Поэтому это не другие деньги, это не дополнительные деньги. Это те же да. деньги, которые мы не на вредное, покупая полезное. И это на время очистки. Вредная. После очистки делаем результат и дальше сами определяем, на что нам тратить деньги. И люди да, тоже да. определяют. Но для этого надо попробовать, сделать, понять, как это реагирует, как это влияет на организм, та же еда и та же вода. И тогда мы видим, и антиоксиданты, и тогда мы видим результат, тогда мы решаем, на что тратить деньги. Да, первый шаг да. приходится делать, слепую, потому что не знаешь, какие результаты, а результатов в интернете есть много, да. ты не знаешь, во что. Но пока ты не попробовал что-то одно, как ты можешь верить вообще, вообще? Поэтому верить Конечно. нам или верить кому-то не было в интернете не обязательно. Верить имеет смысл только себе. Для этого делаем первый шаг. У нас он, если вы зайдете, поищите очистку организма, вы найдете и 200, и 500, и, и 1000 евро есть. Ну, 200, 200 евро, у нас эта очистка в группе, группа кураторов 20 евро, а на себя, на любого, ну, примерно 100 евро мы тратим на те продукты, которые мы покупаем. И опять же, сравните с теми, которые есть в интернете, и вы увидите разницу. Это не самая дорогая, это оптимальная. На мой взгляд, это оптимально, потому что я с ней работаю уже давно. Я понимаю, что люди могут сколько потратить. И я не хочу работать только на богатых людей, которые могут потратить там 500 или, или 1000 евро, как это делают. Вот. Я разговариваю с людьми, которые в состоянии для, для своего организма потратить какую-то десятую часть зарплаты или какую-то определенную часть зарплаты, чтобы... И не потратить десятую часть, а потратить часть зарплаты, которую ты не тратишь, сэкономил на другом, на вредное дело. Да. Вот. И если ты это а сделал, ты после этого делайте свои выводы. Один месяц ничего не решит. Как бы, если ты купишь вместо одного что-то другое. Но зато после этого ты будешь для себя, что тебе делать дальше. Вот я за это, за эксперимент, да. который приведет да. тебя к своему пониманию, чего я делаю с организмом. Да. И ты знаешь, вот я тоже, мне кажется, у других тоже такой будет вот эффект, да, я хочу вот людей просто смотивировать и э, инспирировать тем, что во время этой чистки, да, вот и после нее проходит просто даже трансформация вот сознания и тела, когда ты понимаешь, начинаешь разбираться, что полезно для него, когда ты чувствуешь свой организм, свое тело, да, и ты приходишь на вот эту безглютеновую диету, да, ты начинаешь разбираться, что хорошо для твоего тела, что нет. И это действительно вот эм, телесная и вот духовная трансформация, и ты даже выйдя уже из, вот этот марафон, да ты э, начинаешь правильно питаться вот автоматически да вот э, у тебя эти привычки которые там в течение э, 4 5 6 недель да вот потому что мы потом еще лимфу чистим идеале да э, остаются эти привычки да и они потом ты их просто поддерживаешь и это уже становится стилем твоей жизни и это уже нормально для тебя и ты даже не чувствуешь уже э, ну вот э, что тебе нужно что-то большое, это очень такой, как называется, переворот в, твоё, в твоей еде, как бы, да? то есть это все вот проходит плавно очень, да? вот незаметно, но люди со стороны, да, они все равно видят результаты. Как вот на телесном уровне, так и на, вот, на духовном уровне. То есть вот это тоже такой позитивный а, параллельный эффект, который, да, вот происходит во время вот этих вот чисток. И, кстати, наша следующая чистка 28 августа. Я оставлю еще, да, на моей страничке, значит, данные, да, на твою страницу «Здоровье не купишь», где можно подчеркнуть больше информации вообще о концепции здоровья, отдельно по пунктам, о разных программах, да, там очень много информации в коротких, но очень компактных и информативных вот видео, которые ты делаешь. Я тебе благодарю за это. Я сама их периодически пересматриваю, знаешь, чтобы по тренировке, вот, или когда там червячок такой летний значит, так сказать, ну, и, там, начал сверлить, так посмотрели быстренько видео, смотивировались, как бы, да, и пошли опять в правильное русло. А, вот, да, и в любом случае вот на твоей странице а, или вот у меня в Инстаграме, в Директ вы можете писать, если у вас какие-то есть дополнительные вопросы, а, сомнения, да, пожалуйста, пишите в Директ, или вот Александр Волин, да, в интернет задаете, или а, здоровье не купишь, а, есть и интернет страничка у тебя, и а, также и много видео на YouTube, да. И я еще оставлю интернетную страницу «Авроры», где интересующиеся могут да, посмотреть о политике нашей фирмы, о продуктах, которые у нас есть, и, конечно же, о чистке, как она проходит и когда начинается. Ну вот следующее, 28 числа, так что, пожалуйста, у кого есть интерес, вы можете писать, и еще немного времени есть, чтобы значит, приобрести тоже необходимые продукты для нее. Ну, у меня вроде как все, Александр, если ты что-то хочешь добавить, пожалуйста. Да, я хочу поблагодарить, что действительно мы провели это интервью, тебя и людей, которые пришли. Ребят, смотрите, все в жизни меняется, и мир меняется очень быстро. Сегодня, если не идти вместе в ногу с миром, мы будем отставать. Будем отставать, будем проигрывать. Всегда тот, кто отстает, проигрывает. Поэтому сегодня надо экспериментировать, пробовать, находить для себя свои пути. Я вам всем желаю найти свой путь. Не обязательно наш, но если вам то, что мы сказали, понравилось или вы услышали что-то, какое-то разумное зерно вы здесь нашли для себя, не давайте его, не выбрасывайте ему, дайте ему прорасти. Прочитайте то, что говорит Оксана по ссылке об очистке, там все подробненько написано, там и кураторы, все о них есть. Первое. Второе. Вы можете всегда, не, не надо бояться связываться лично, мы на связи. Мы Открытые люди для контакта. Поэтому связывайтесь, спрашивайте, находите свой путь и будьте здоровы. Я вам это искренне желаю. И спасибо еще раз всем за то, что мы этот эфир провели. Спасибо, Оксан. Да, спасибо за информацию. Благодарю тех, кто слушал, нашел время, да. И э, те, кто посмотрит потом записи видео, я всегда их оставляю для тех, кто не успел сейчас посмотреть. Э, и на следующей неделе мы опять встретимся с тобой, Александр, я надеюсь, и продолжим нашу тему. Это уже будет третий пункт, э, да. Э, э, и приглашаю всех, конечно же, э, на следующий э, прямой эфир. Э, анонс я, как всегда, дам э, заблаговременно, то есть и, э, если даже вы не посмотрите, то в записи он, конечно же, будет. Я тоже желаю всем крепкого здоровья, хороших выходных и до следующего прямого эфира. До свидания. До свидания.